запомнится голосование 2020 года. Самый ужасный был сам факт этих выборов. Бессмысленный во время эпидемии с порчей избирательного процесса. Ну, запомнится тяжелым очень впечатлением, каким-то отчаянием. Ну и самое тяжелое — это, конечно, колоссальные фальсификации, абсолютно бесстыдные, которые были сделаны и которые, мне кажется, в общем, очевидны всем, они очевидны и тем, кто их организовал, и тем, кто их наблюдал. 22 миллионами аномальных голосов, участками на пеньках, тележках, в магазинах. Это почему-то всегда происходит рядом с помойкой. Я не понимаю, почему это так. Петербург выглядел так, как будто это какая-то деревня, где просто во дворях, действительно на скамейках, сели сурны и непонятно что. Трудно найти слова. Я думаю, что оно всем запомнится одинаково шоком от стопроцентного тотального произвола. Самое яркое было то, что членов ТИК не допускали никаким документом, то, что там участковой избирательной комиссии чувствовали себя полностью безнаказанными я считаю что это успех вообще наблюдательского движения то что пришлось вот для обслуживания такого одного единственного политического решения пришлось полностью перекраивать все Но самое яркое это ковид работа в масках перчатках в костюмах и прочей амуниции это конечно запомнится на... навсегда, наверное. Открытость — главное свойство голосования. Открытость в условиях эпидемии — вещь сложная, потому что все время надо соблюдать дистанцию, любое мероприятие можно прикрыть, потому что а, давайте не будем собираться больше, давайте не будем трогать документы. Давайте покажите ваши справки Спекулятивно можно использовать эту тему для того, чтобы, например, держаться от вас на расстоянии полтора метра и не показывать вам документы То есть любую тему можно использовать во зло и по-другому как-то Ознакомиться с документами было просто невозможно Хотя на самом деле технически это можно было сделать даже с соблюдением социальной дистанции Можно было положить документ, был отдельный стол, другие участники отошли бы, да, спокойно ознакомился, посмотрел Все, вопросов никого бы не возникло Пожалуйста. Ну, ваша проблема отдать очки. пожалуйста. Если нельзя мне взять в руки, пусть мне дадут копии. У них есть специальных сера. Смотрите, мне могут сделать копии и дать мне в руки, и тогда не будет контакта между нами. Что я не требую Снимайте, пожалуйста. Через комиссии нибудь теркары пожалуйста, на безопасное расстояние. Я на полтора метра, Если вот смотрите, у меня лидерика, 40 лет. Да, Хотела ознакомить члена комиссии с книгами из Кратакова, на что он мне сказал, отказался. 30 числа или, наверное, даже 29 девятого вечером вдруг стало выясняться, что у действующего председателя положительный тест на коронавирус. И э, работать он больше не может. И действительно 30 числа в комиссии его уже, насколько я понимаю, не было. И получилось так, что все, кто вот в эти дни туда приходили, и я, и другие члены комиссии, значит, все они, получилось, контактировали с этим председателем. Поэтому, ну, сейчас вот мы соблюдаем какой-то режим самоизоляции уже много дней. Ксения Леонтьева – это тоже член комиссии с правом решающего голоса участковой. Она пришла на свой участок с целью каким-то образом поучаствовать в процессе. В момент, когда она пришла и начала задавать вопросы, вдруг резко оказалось, причем председатель был как-то в этом задействован, ей позвонил какой-то главврач и сказал, что у нее тест положительный, ее надо незамедлительно из участка удалить. Ну и надо ли говорить, что после того, как было проведено независимое исследование, никакого ковида у Ксении не обнаружила? Моих не отстраняли. Я вот только наблюдала как бы, историю Павла Чепрунова, там в реальном времени. Его даже без положительного теста, просто на основании того, что у него в принципе не было теста, отвезли в полицейский участок. А Ну и, конечно, посещение ковидных больных на изоляции потрясло меня до глубины души лицемерная насквозь, <laughs> то есть с одной стороны мы объявляем, давайте носить маски и перчатки, и ходить на надомное в костюмах, с другой стороны понятно, что э, в действительности э, соблюдение всего этого тоже очень проблематично, и на самом деле очень-очень трудно, даже если очень стараться. Э, но я не думала, что можно дойти до того, чтобы действительно посылать членов комиссии посещать на дому людей, которые совершенно точно заражены коронавирусом. После этого, естественно, идти в свою комиссию, идти к другим избирателям на домное голосование. И у меня еще есть такое объяснение некоторым вещам. Мне кажется, это какая-то просто глупость. Я, я иначе не могу это объяснить. Досрочное голосование в этот раз было растянуто на 7 дней. Вообще, по городу Санкт-Петербургу имеется крайне негативный опыт досрочного голосования. И у нас он всегда связан с админресурсом. Все то, где участвует не вся комиссия, а два-три человека и очень длительное время, это все очень чувствительные места для возможных искажений. Недельное голосование, придумовое голосование, отсечение независимых наблюдателей резко ограничивает возможности как раз независимых общественных организаций людей действительно контролировать весь процесс. Если это все делается бесконтрольно, может быть, они делали честно, а может быть, нечестно. Никто не может это проверить. Комиссии, данным которых я доверяю, которые проводили досрочное голосование, реально за все время в честных комиссиях вне помещения, то есть вот по вызову на дом проголосовали 15-20 человек. Потому что это очень муторная процедура. Она требует изготовления специального реестра избирателей, который вы должны приготовить вот из своей вот списка избирателей, которые вам выдали. Всех туда перенести из одного дома. И потом сидеть где-то во дворе и ждать, что к вам с паспортом человек из этого дома придет. Я смог зафиксировать голосование 300 человек на придомовой территории за два часа. При этом я специально ходил и спрашивал людей о том, как они это делают, и из того, как они мне это рассказывали, становилось совершенно понятно, что сделать это невозможно за два часа. Например, в УИК-3 председатель просто брал урну, уезжал в невестное направление, говорит, я по домам. Без документов… Один, да. Ну, то есть мы не знаем, какие документы он брал, какие привозил, когда он что составлял. А, если подпись, покупаете... А у людей позади голоса, можно не спешить. Паспорт надо? Я умею. Такое вот надобное голосование. Ну, ну, ну что вы говорите, как же так? Не может же быть там 400 человек. Когда же, я же вот вчера дежурил, было 3. Но вот, а сегодня 400, и все. Ну, один из моих любимых участков, это Первый. Потому что э, на нем э, явка была э, на утро э, 1 июля 84%. То есть досрочно уже проголосовали 84%. И все переживали, не переберут ли, не получится ли больше 100%. Но э, в самый последний момент, уже после начала подсчета голосов, в, этот, в эту комиссию привезли дополнительный список избирателей, который неожиданно обнаружился в ТИКе. По-моему, на 99 человек, если не ошибаюсь, и все нормально, как бы явка резко уменьшилась. Она была близка к 99 с чем-то, стала 97. То есть как-то вот список нашелся очень вовремя и именно по этой комиссии. Всегда есть противоречие между тем, чтобы обеспечить людям возможность проголосовать и обеспечить честные выборы. У нас оно решается всегда в пользу возможности проголосовать, которая помогает совершать разные фальсификации. Впервые на компаниях, которые не относятся к компаниям непрерывного цикла, в это голосование можно было проголосовать прямо на работе. Дело в том, что на предприятии гораздо проще э Нарушить тайну голосования. Там есть какие-то камеры, там есть какие-то люди, там есть начальство, которое может смотреть из-за плеча. Там просто начальник может сидеть и смотреть, кто как ставит галочки, и там можно добиться просто стопроцентного результата без всяких фальсификаций. Был участок, к сожалению, сейчас не смогу вспомнить номер, где пришло целое отделение полиции, по всей видимости, и проголосовало, фотографируясь с бюллетенями. То у нас очень э, серьезная ситуация с административными верофиями. Потому что там огромное количество людей и есть подозрение, что не все они самостоятельно оформили заявление, то есть их насильно прикрепляли. 1711 человек прикреплено к седьмому яку. Картонные коробки это какой-то шедевр. Когда мы берем картонную коробку и скидываем туда э, голоса избирателей, как вот. Избиратель к этому отнесется? Ну, во-первых, это некрасиво. Во-вторых, -во картонная коробка может повредиться, деформироваться. Есть требования, вообще-то, установленные законом к оборудованию для избирательных участков, в том числе окорном. Они должны быть прозрачными, там должно быть какое-то, насколько я понимаю, жесткое основание. Но ну, они никак не могут быть картонными. К ней же не представлены камеры, не представлены полицейские в каждой коробке. Поэтому доверять голосованию в коробках весьма проблематично. Почти во всех бюллетенях были сложны так, что там один бюллетень или два закрывали полностью это окошко, и не видно было все остальные бюллетени. А -а -а. Это довольно сложно такого добиться, если бы просто избиратели бросали бюллетени в эти ящики. Ну, кроме, ладно, кроме картонных коробок, очень на многих ихах не было нормальных пломб. То есть урны для голосования, печатанные бумажками, там, не знаю, на что приклеенными, это совершенно несерьезно. В моем ТИК-4, например, были коробки такие вот, типа из-под подобуви, значит, там такие были прорези сбоку, и членов комиссии сами делали прорез для бюллетеней. но это ненормально, да? Те ребята, которые вышли на работу, просто наблюдали вот эти вот материализующиеся коробки, набитые бумагой. Я думаю, что именно так. Вот это вот досрочка, которую невозможно было караулить. Говорить о фальсификациях только на одном единственном участке, на котором мне удалось увидеть самой из списке избирателей и убедиться в том, что после проведения досрочного голосования, значит, якобы на досрочном голосовании проголосовало 350 человек, отметки о том, что они проголосовали, в списке избирателей не были внесены ни в тот день, когда они голосовали, ни на следующий, ни даже первого числа, вплоть до начала подсчета. Но такие же сообщения поступали мне и из других комиссий. И начиная наверное с 28 где-то 29 числа была отрезана возможность всем независимым членам территориальных комиссий, участковых комиссий знакомиться со списками под любыми самыми идиотскими предлогами. «Будьте добры, ознакомить вот, нас ты, со списками, вот перед и тем, печатцы. как его опечатывать». «Не надо его опечатать. Комиссия работает до 22 Прекрасно. часов». «Членам комиссии знакомиться со списками не давали». Вообще избирательный процесс – это нам кажется, что это э, люди ходят и прочее. Э, на самом деле это два потока бумажек. Один поток – это бюллетени, а второй поток — это списки избирателей. Это такие вот большие книги, в которых есть написанные люди, которые голосуют на выборах. Есть книга избирателей, есть э, урна. Э, человек приходит, от, э, расписывается в книге избирателей, получает бюллетень, ставит там какую-то отметку и опускает в урну. Одна запись в книге — один бюллетень. Сто записей — сто бюллетеней. Если произошел вброс, в книге больше записей не стало. Значит, их надо нарисовать. Поэтому вот то, что книги никому не показывают, это просто такой ну, маркер того, что вбросы, причем вбросы, ну, очень так, в больших объемах. А, а, может, а может быть мы просто посмотрим на эту книгу, а и нужно будет забыть... понять. Не имею, не имею. Да, то есть, это мне сказал мой руководство, поэтому если какие-то еще вопросы... Кто, кто, кто сказал? именно сказал? Э, не важно, а Если бы это не получилось сделать на одном избирательном участке, но это же не так. Когда нас много, мы понимаем в целом проблему. Если один сказал второй, третий, десятый, мы понимаем, что это указание свыше. Откуда ты из стоящей комиссии? Не давать знакомиться с документами. Смотри, подойди, пожалуйста, обещаетесь Никто не имеет права подбежаться и Какое основание должна вам показать? Ну, просто выборы гласная процедура. Они Это, внутренний Это внутренний документ комиссии. Внутренний документ комиссии. Я тоже из комиссии, ты вышестоящий. Вышестоящий и, и по порядку регламента не обязан вам показывать документы. Как раз обязан. Андрей Сергеевич, дайте мне, пожалуйста, книги. Мне нужно сверить количество людей, которые проголосовали вне помещения. Все цифры вот они ну, я понимаю, мне нужно сверить, что вы посчитали верные цифры. Дайте, пожалуйста, мне книги. Все цифры я вывел. Ольга Николаевна, дайте мне, пожалуйста, знакомиться с документами. Я не знаю, не с документами. Почему? Потому что э, сегодня я не обязана вам не давать никаких документов, потому что у меня здесь идет рабочий процесс, вот сейчас только что пришли урны, я заполняю акты, поэтому на таком основании вы хотите завтра, пожалуйста, если вы век, решите, <звук> того, что вы можете присутствовать... Комиссия ну, принимает решение о вашем отстранении. Почему вы мне не даете посмотреть документы комиссии? Это, отойдите от меня на полтора метра. Что, непонятно что ли? Давайте, давайте, ударяйте мне. Членом комиссии, то есть вот человек работает в этой комиссии, работает со списками. Вот он, например, работает со своей книгой, а соседнюю книгу он посмотреть не может. Ему не дают, закрывают руками, там прячут... Сейф и прочими другими способами. Не дай бог, чтобы он посмотрел, что в этой книге находится, потому что вот э, ну, понятно почему. Именно это является ядром тех махинаций массовых, да, которые мы могли наблюдать до дня голосования и в день голосования, соответственно. И вот при попытке зафиксировать именно это нарушение, и бумажку, которая где-то лежит, не в один брошенный бюллетень, а вот именно это журналисту сломали руку. Про это все забывают. Когда-то я был отблюдателем Петербурга членом комиссии с правом решающего голоса, но я давно понял, что как журналист от меня просто больше эффективности. По поводу этого участка я просто видел, что несколько дней там происходят какие-то конфликты. Какой а а федеральный, федеральный закон? Назовите вы мне 60 секунд. Какой? 60 секунд. 60 секунд. 60 секунд, федеральный закон? А Голосование вообще 67 не, Эти Господа, нету. Нет. И я уже сейчас знаю, в чем там более-менее суть была, но тогда я просто знал, что несколько дней проходят конфликт, и вот, наконец, хотят удалить член комиссии. На самом участке людей было очень мало, и главное, непонятно было, кто там вообще член комиссии. Случайно вышла женщина, говорит, я председатель, что вы хотите. Пока я с ней регистрировался, подошел мужчина с бейджиком, наблюдатель общественной палаты. Теперь я уже знаю, что это вот господин Абрамов. Он стал сразу в хамской манере со мной разговаривать, что тебе здесь надо, что ты пришел. Представительницы и вот этот Абрамов стали что-то возмущаться, что я мешаю. Позвали полицию, сказали, что вот, провокатор какой-то, что-то он мешает. Я... По какому поводу, они... По какому поводу я мне трудно сказать, mm -hmm. потому что я ничего еще не Вы успел. Вы не начали фотографировать? Нет, я даже камеру не успел достать. Я вообще в итоге камеру не успел достать, потому что э, мне сломали руку раньше, чем, все, чем я вообще начал работать на участке mm -hmm. фактически. Я уже достал телефон, стал, я понял, что сейчас меня будут выкидывать, и я стал снимать. Просто как только я попытался снять его лицо, они сразу же применили силу, схватили меня за руку. И затем я почувствовал, как мне показалось просто удар в заломленную руку. То есть мало того, что мне заломили, да, мне потом в нее прилетело. Uh, да, они меня развернули, положили мне руку, она неестественно изогнулась, поэтому им пришлось положить мне руку в более естественное положение. Но никакой медицинской помощи мне не оказали. Uh, я кричал, что мне сломали руку, просил вызвать мне скорую помощь. Подошел Абрамов, сказал, что я симулянт, что я устроил тут, что я артист. Ну, Я, я уже не помню точные слова, что-то такое. И дернул меня вот за правую руку, сказал, ничего у меня тут не сломано. Это чувак, который сломал мне руку, а это наблюдатель, который за нее меня дернул. Я сейчас знаю, что диагноз – это скручивающий перелом средней трети плечевой, плечевой кости. Основная опасность была – это потеря чувствительности кисти, потому что здесь проходит лучевой нерв, который отвечает за чувствительность и работу кисти. И, например, если не сделать операцию срочно, то была опасность ну потерять чувствительность. Нерв спасен, кисть спасена, то есть я могу вообще сейчас работать, другое дело, что я не могу двигать рукой. вот. И сейчас несколько недель до до того, как ну заживет, и начнется реабилитация просто с сустава плечевого и локтевого. А как? как минимум на несколько месяцев, да, я без правой руки. А Абрамов просто некий, ну, решал, очевидно, такой бандитского типа, который, видимо, по какой-то договоренности из администрации просто контролировал процесс, избавлялся от лишних глаз и, видимо, тоже решал какие-то вопросы. В каком месте вы увидели нарушение? Здесь, избирательной комиссии 21 91 Слушайте, у вас справка есть, да? Раньше были наблюдатели от кандидатов и от политических партий. Сейчас политические партии в этом электоральном мероприятии не участвуют и кандидатов нету. Но неприлично же не пускать вообще никаких наблюдателей. Поэтому скажем, а мы пустим наблюдателей от общественной палаты. Я заметила два типа наблюдателей от общественной палаты. Первый тип они просто занимались своими делами, а и выдавали маски на входе. Это наблюдатели, которые ничего не делают. Они просто сидят, осиживают время, потом деньги получают. Но даже дело не в этом. А дело в том, что они не контролируют процесс. Каким образом вы получили э, статус наблюдателя? По телефону. По телефону? Вам позвонили и сказали, что вы наблюдатель? Вы не отправили никакого заявления? Расскажите, пожалуйста, процедуру. Ну, на сайте. на Все наблюдатели ушли до начала подсчета, то есть 8 часов, там, 8.15, они там писали, сказали, ну, если кто хочет, может идти, они радостно встали и пошли. Есть, а я... проходили вы какое-то обучение? Обучение? Да. Обучение не Нет, не, никакого не было? А вы ознакомлены с порядком проведения общероссийского голосования? Нет. А это было не в рамках обучения? Вот, в принципе, все правильно. А, ну, то есть вы пришли на участок и увидели здесь правила? Понятно. Вот, а второй тип ⁇ это наблюдатели, которые э, играли на стороне председателей, и когда приходили, там, приходила наша мобильная группа или как наши члены комиссии пытались получить доступ к документам, эти наблюдатели начинали как-то активно проявлять свое недовольство. Они вскрывались и в пакеты. Да, то есть они занимались явно не тем, чем должны заниматься наблюдатели. И ну, было видно, что они за комиссию. Часов в 9 в нашу комиссию пришли какие трое мужчин, которые просто вошли и сели на лавочку. Когда я к ним подошла и спросила, кто они, почему они тут сидят, они сказали, что это просто они активисты, которые интересуются жизнью района и хотят наблюдать на выборах. Когда наш член комиссии с правом решающего голоса в очередной раз попытался ознакомиться со списками избирателей и настоять на том, чтобы отметки проголосовавших досрочно были все-таки внесены, они вскочили с мест. Сядьте на место. Вы наблюдаете. кто? Вы наблюдаете. Наблюдайте. Вы кто? Вы наблюдаете. Вы кто здесь? Я член комиссии с правом решающего голоса. Вы кто? Сиди, работай. Сядьте на место. Вы... вы... вы... вы... вы... вы... вы... вы... вы... «Ты мне это угрожаешь?» нормально, это нормально, это «Не мешай, просто работай» То есть вот эта идея, что любая, так сказать, попытка навести какую-то законность, это мешает работе Тут поднялся какой-то слишком, наверное, большой шум и вмешался полицейский первый раз То есть он их уговорил выйти Но прошло, наверное, полчаса или минут 40, как они снова вошли и все протянули направление от общественной палаты, председатель И уже на полных правах уселись на той же лавочке. Конфликт такой, в общем, яркий тоже произошел, когда к нам приехала член Президентского совета по правам человека Наталья Леонидовна Евдокимова, то есть там был конфликт и с ней. Непонятно Это потому что ты это живой. Что... Не снимай на камеру. Ты не имеешь права на камеру снимать. Молодой я человек, одесса. я сейчас разобью ваш телефон. Не вы не имеете дало без моего да, разрешения да. снимать да, меня на камеру. Вы вообще и в общественном месте. Нарушение? Да с, с чего это? трое правонарушения? Я, я что, разрешил снимать? Вы, вы не только не что оскорбили? Вы только что оскорбили человека. Полиция! И Наталья Леонидовна как раз пыталась выяснить, кто это и как они вообще туда попали. Ну, какое-то недоумение, я так поняла, у э, председателей или руководителя этой общественной палаты вызвало сначала то, что вот эти люди, причем прямо первого числа, получили так быстро направление. Но ну, потом как-то это все уладилось. В общем, они в этом статусе у нас так и находились на участке в, весь день. На одном из избирательных участков э, подошел ко мне такой наблюдатель. Переписал мою фамилию, имею имя, и отчество, удостоверение себе в телефон. Я, честно говоря, не понял, что это наблюдатель. Я думал, что это представитель комиссии. Но ну, поэтому, как бы, пожалуйста, знакомься. Мне не жалко свои данные. Но в течение дня особо никак не участвовал в части наблюдения, а в случае, если возникал какой-то конфликтный вопрос, он становился на сторону комиссии. Примите, пожалуйста, меры кладу. А как Он, нам нравится, Он подходит ко мне, кричит в глаза, не надевает массу. Просто мужик со спины прячется, давай, не иди считай. Полиция, была вот, садила нормально, сидела, любит жопу, тасунок. Зачем такие наблюдатели, я вообще не понимаю. И в отчете общественной палаты, собственно, там, правда, заместитель ее говорит о том, что значит, за все время поступило 133 сообщения, 60% из которых это были сообщения по поводу, собственно, санитайзеров и прочей бытовой химии, так сказать, вот то, что относится к, к эпидопостановке. И э, значит, оставшееся количество это, как они сказали, не подтвердившаяся информация, и провокация. Мой личный Скажи... участок 2260, на котором явка зашкалила где-то каким-то свыше 90%. Подсчет голосов был произведен э, по 1700 с лишним бюллетеней, чтобы было понятно, это 4 пачки вот обычной бумаги. А да? четыре. И каждую надо было поднять, показать всем же вот, в крестик и так далее. За час. 15 им хватило на то чтобы это сделать оформить протокол и оказаться уже в тике где поздороваться со мной утром 1 июля я обнаружил на участке 4 приносных урных в которых на глаз было около 500 бюллетеней при этом никаких записей в книгах избирателей о выдаче этих бюллетеней не было при в подсчете голосов после 8 часов вечера председатель комиссии при 421 подсчитанном э, подписи в книгах избирателей и, соответственно, 421 выданном бюллетене вписала в итоговый протокол э, 971 бюллетень, выданный комиссии, Никаких записей о этих лишних 550 бюллетенях в книгах избирателей не было красивые были конечно массовые галочки вот с десятого участка я их даже опубликовал но ну, просто вот когда стоят галочки везде одной рукой люди даже не пытались скрываться и когда в урне 256 бюллетеней все за и ни одного против в общем ну все понятно на 775 30 июня когда они стали подводить итоги досрочного голосования внезапно обнаружился сейф-пакет с почти тремя стами бюллетеней без акта, то есть откуда он взялся неизвестно и позже выяснилось, что 28 числа дежурили два ЧПРГ и они якобы ходили на придомовое голосование, посмотрели видеозаписи по 28 июня. Они весь день были на, на УИКе, никуда не выходили. В вот. 19.45 приехал председатель Ксень Шишкин и закрыл ноутбук. Закрыл крышечку. Так появился пакет с тремя стами бюллетенями. В итоге, под давлением Шишкина, эти бюллетени были учтены при подсчете как недействительные. А что касается недействительных, то тут совершенно фантастические цифры. В шестом УИКе 256 недействительных. В 14-м – 231, в 47-м – 210, и так далее. А обычно и, какие цифры, э, Я говорю, что в среднем недействительные люди, если нет компании по э, порче, порче бюллетеней, то обычно это 1, 2, 10, да, не больше. То есть это те люди, которые действительно запутались. А 256 не бывает. То есть это явные признаки корректировки после составления протокола. Если какие-то голоса «за» попортить, что общая доля голосов станет ниже. У меня есть ощущение, что они перебрали как бы и подкорректировали в нужную сторону, чтобы уж не совсем уж были э, проценты за На 7.76 первого числа приехал председатель ТИК-7 Шишкин, забрал у комиссии списки, печать, оставшиеся чистые бюллетени сейф сейфа и заперся в комнате. Куда зашел ЧПСГ ТИК-7 Иван Шосток вот и обнаружил там сейф пакет с почти 1000 бюллетеней там 980 вот но что самое интересное, что печать там была у ИКа, а подписи не членов УИКА. По законодательству нужно было эти бюллетени аннулировать и записать как неустановленные формы, но тем не менее их учли тоже опять же с подачи Шишкина, их учли как недействительные, и по итогу у них получилось количество недействительных бюллетеней больше, чем количество недействительных. Как-то меня взволновала история, когда после окончания голосования, людям объявили, сколько им будут платить денег, что всего 110 тысяч на участок выделено, ну и, соответственно, это там 10, я не знаю, 12 тысяч на человека, люди работали 6 дней, люди рассчитывали на большее, и они стали говорить о справедливости, и о честности, о том, что надо честно пересчитывать часы, и вот это те люди, которые только что были абсолютно пассивные, готовы были голосовать за любое решение председателя, как он скажет, и тут у них вдруг возникла такая вот гражданская позиция, как можно, вот я тогда-то, тогда-то, тогда-то дежурил. И это, конечно, очень грустно, что они не видят комичности этой ситуации. Я убедилась в том, что есть комиссии, в которых основной состав комиссии не склонен классифицировать. Им самим это противно. И им очень нужны честные люди в комиссиях, на которых они могли бы опереться. Потому что, во-первых, честные члены комиссии обычно хорошо знают законодательство. Во-вторых, в случае давления какого-то, можно сказать, что это не я, я не смог, потому что за мной следили. И о таком взаимодействии я знаю, такие случаи есть, и такие председатели даже не хотят расставаться с каким-то независимым членом комиссии, прямо просят, чтобы они там остались. Это же тоже нормальное дело, когда председатель, руководствуясь федеральным законом, Руководствуясь своими внутренними соображениями, делает свою работу честно. Есть честные комиссии, я не знаю, есть принципиальные, есть те, которые я не знаю из каких соображений не хотят мораться или что-то, но честная комиссия существует, просто их немного, к сожалению. Если бы в каждой комиссии оказалось по три, скажем, человека честных, можно все изменить, это вот точно совершенно, да, да. На Петропятке был один аномальный участок, это 16-19, это тот самый знаменитый участок, на котором в сентябре 19 года напали на двух, ну, на одного члена, у их справа решающего голоса, второго справа совещательного. После этого они не сдались, они да, привлекли юристов, долго обжаловали эти нарушения. В результате поменяли там примерно половину комиссии, и в этот раз комиссия вела себя очень осторожно, она прислушивалась ко всем замечаниям там, наших членов УИК и посчитали честно. Никита Зарецкий, и это, конечно, вот мое лично самое яркое впечатление, потому что человек отстоял семь дней на посту, героически продержался, и у него вот такой вот фантастический результат, о котором все, наверное, слышали. Он просто работал, работал, работал, работал, сидел там, нервировал комиссию, комиссия всячески пыталась его оттуда выдворить разными очень смешными способами, ничего не получилось. И там победила нет. На участке 13.29, где была независимый ЧПРГ герой нашего района, Я не преувеличиваю. она стояла нормальные результаты и дежурила всю неделю. Она каждый день выходила по 12 часов работать на участке. И это единственный участок 19-го тика, который не просто показал более-менее приближенные к социологии результаты, но и из-за из из из из невероятной человеческой стойкости и смелости он так выделяется на фоне всего другого происходящего. У нас примерно на 40 комиссиях были независимые ЧПРГ, и э, в этих комиссиях доля нарушений как правило, ниже. Поэтому, э, ну, правда, у них были все возможности выбрасывать при помощи 13 ящиков сколько угодно, можно ли сравнивать. Позитивный эффект с точки зрения изменения результатов отсутствует, я боюсь, полностью. Никак мы не смогли повлиять, это было действительно невозможно. Разве что в том, что мы еще лучше осознали, насколько это все незаконно. Мне кажется, очень важно даже самим наблюдателям не привыкать к многочисленным нарушениям и все-таки верить внутри, что на самом деле все должно соблюдаться полностью. Их глазами общество могло увидеть э, то, что происходит. И если обращаться к ним, то у меня большой к ним посыл не расстраиваться и не э, впадать в уныние, потому что у нас сейчас есть много работы. Чем больше независимых людей участвует в выборах, э, в организации выборов, тем больше общество знает, что на самом деле происходит. Это, мне кажется, самым важным, потому что, когда нам рассказывают, как все прекрасно, легитимно и идеально, или, как сказала госпожа Памфилова, максимально достоверно, то нет возможности независимого контроля, а вот он как раз и нужен. Как прошедшее голосование отразится на будущих выборах? Конечно, это понравилось, когда можно вот так вот э, брать не только члена комиссии, какого-то, который пришел со стороны, вышестоящий, но и того, который внутри, и говорить ему, что он не может вообще ничего, кроме как находиться на участке. Конечно, это очень удобно. Если люди, которые сейчас приняли участие в работе комиссии, останутся в этих комиссиях в дальнейшем, то призывать их к тому, чтобы следовать букве закона, будет очень-очень трудно. Я думаю, что сейчас будут носить эти с в ФЗ, как бы, чтобы привести в дальнейшее голосование в нечто похожее, потому что, ну, что, работает, не Самое плохое — это 7 дней. Вот если это сохранится, то это будет ну, просто нужно будет в семь раз больше людей, чтобы это контролировать, а у нас пока столько нет. Независимый наблюдатель работает бесплатно. Он имеет свою постоянную работу. Он не имеет возможности ежедневно проводить время на контроле выборов. Создается такой фон благоприятствующий, который, в общем-то, погубит любые выборы, потому что вот такое количество способов проголосовать означает, что голоса избирателей не будут услышаны, а будут нарисованы так, как этого требует администрация. Сильно ухудшилась атмосфера этим голосованием, и многие наработки, которые были достигнуты к этому моменту, они, к сожалению, ну, скажем, сошли на нет. Придется все начинать сначала. И вообще я хочу сказать, что вообще само по себе голосование, оно прошло абсолютно свободно, беспрецедентно открыто и прозрачно. То есть вот можно утверждать, что общероссийское голосование это вообще стало концентрированным выражением прямой демократии. Да. Да. Да. Да. Да.